когда я даю рекомендации, что покупать и когда покупать. Uh -huh. Еще раз для понимания. То есть, один и тот же инструмент, одна и та же рекомендованная цена покупки, один и тот же горизонт. Ну То есть, все в равной степени uh -huh. получают одинаковую информацию. Да, они получают позже, чем мы с клиентами там более состоятельными uh -huh. это сделали, но они это получают, и на этом можно заработать. Но при этом один человек с этого зарабатывает 600%, другой даже 20% не зарабатывает. Uh -huh. А я правильно понимаю, что когда советы становятся массовыми, они теряют в эффективности? Если всем посоветовать одно и то же, куча народу побежала. Даже если совет изначально был правильный, через какое-то время, поскольку все делают одно и то же, ситуация меняется. Ну, в общих чертах, наверное, да. Сереж, я просто по своей практике могу сказать, mm -hmm. да, вот по моим клиентам, которые именно находятся, то есть не я управляю, а находятся на сигналах так называемых, когда я даю рекомендации, что покупать и когда покупать. Mm -hmm. Еще раз, для понимания. То есть один и тот же инструмент, одна и та же рекомендованная цена покупки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 Девушка одна есть, ну, я как бы много про нее говорю, она процентов в 2016 году заработала. Uh -huh. Вообще ничего не понимает, а слова совсем. Uh -huh. То есть все мои попытки чему-то научить, она говорит, Макс, все, мозги не компасируй, говори, что делать, я буду делать. Вот стопроцентное доверие раз мне, uh -huh. два, ну получается она как бы модель. И э, ну то есть она сигнал получает. То есть, все уже сделали, она не знаю там занята была, работала условно. Да. Проходит 2-3 дня, появляется, слушай, а еще не поздно? Я говорю, да нет, вроде цена даже ниже ушла. Mm -hmm. Она ниже покупает. Потом говорю, продавать. Она может или тут же продать, зафиксировав максимальную mm -hmm. цену, или опять же куда-то улететь, вернуться через неделю, а еще не поздно продать, а она еще на 10% выросла. Я говорю, продай. Потому что базовую концепцию, которую я до нее донес, мы вместе на тренинге просто были. Занимайся благотворительностью. Она говорит, слушай, я благотворительностью не занимаюсь, я волонтер. Uh -huh. То есть я помогаю прям действиями, поступками. Я говорю, ну вот видишь, ты отдаешь свое внимание и заботу, и то, что я тебя консультирую здесь бесплатно, обычно беру там от 30 тысяч рублей за час своей консультации, uh -huh. ты получаешь это бесплатно. Вот я тебе конкретный пример показываю. Uh -huh. То есть, в принципе, непонятно, почему мы вместе находимся. Я тебе даю то что при прочих равных условиях я тебе даю это бесплатно, при прочих равных условиях я давал платно. И после этого она начала деньгами прям отдавать. То mm -hmm. есть я говорю, отдавай деньгами. Она mm -hmm. начала отдавать деньгами, и у нее прям вот этот экспоненциальный рост, то есть она там ну 600% за год. Фантастика. Не все криптовалюты сейчас такое дают.